Добрый день! Сегодня 3 января, и вот погода почти 5 часов. Почти 5 часов. Солнышко уже начинает заходить за горизонт. Он светило сегодня почти целый день. Почти с утра немножко там побыло. Сегодня что-то и самолеты не летают. Наверное, у них керосин закончился. А вон Луна какая уже. Да. что такое. И вот небеса какие. Ой. Ну, здесь он, солнышко, это заказ 5 часов, уже солнышко не видно, ну, уже опустилось оно. Ну, зато гляньте, какие. Температура плюсовая. Идет, но ну, ветерок чуть-чуть так, не очень большой, но все равно прохладненький такой дует. И с юга как-то идет он. Южный он летом дождь пригоняет. А ему может и снежок. Ну не может быть. Должно быть все хорошо. Лето, полетие, круголетие, вселетие. Все. Приблизили, посмотрим сейчас. Посмотрим, как оно. Видите, как приблизило. А теперь будем назад удалять. Так, как, как по-настоящему. По ну, в общем, с утра туман был, а вчера вечером прям это ужас был. Ужас, туман был, и вода прям, чуть ли не вода идет. И все. Ну, у нас погоду портят самолеты вот это. Летают хемтрейлы. И только солнышко светит с утра, все, начали самолеты летать, круги эти типа, пооставались, хемтрейлы, полосы. И все, они расплываются, небо затягивается, и холод идет сверха. Ну, мы разгоняем их. И выбиваем солнышко. Солнышко выходит. Вчера денек был чудесный, 7 градусов было тепла. Люба пошла, тоже снимает. В общем... Вот так, такие пироги, как говорит Олег. Вот такая вот. Ну что ж, будем закругляться. В общем, пока мы перемогаем. А там видно будет. Будем... Доброго вечера всем родным. Сегодня еще 3 мая. И вот сейчас пять 5 часов уже вечера будет скоро. Вот, гляньте. Он уже там месяц еще видно. И вот какие облака. Видите? Какие-то розовые облака. Там дальше все розовое. Так, это у нас был в восход, в Восток Вот, а здесь, видите Голубые Голубые небеса Голубые Небеса Туда дальше Сейчас я спущусь, поставлю на паузу Спущусь дальше Это у нас Будет Север, как мы считаем север а это запад заход солнца туда сегодня было солнечно ну так потоки дуют ветерок подгоняет сейчас потоки он дует ну, вот так дорогу немножко укатала машины здесь этот самый ездили вот, видите, травка шевелится потоки дуют деревья начали шевелить Закат. красивый Но Что-то холодает Было тепло, хорошо Писали 12 градусов 11 градусов тепла днем А потом Химтрейлы хим Наделали делов И все, и начинает холодать Ну а как же что тут же Будет это Праздники все божественные Надо ж чтоб на крещение в этом проруби в ледяной воде покупаться. Так это юг. Так вот если что выходит, там у нас могила там у нас Таганрог, Азовское море. Вот в этой стороне а это наш там город. Вон там дома видно на гаиташки. я в селе. Всегда с этого <как> ракурса Заснем, заснем Снимаю <как> Потому что так спустись, Немножко видно Заход солнца Вот как-то так так Круголетью по летью Вселетью быть Здесь и сейчас Я так хочу и также я вам предлагаю ходить вместе со мной. Вместе с нами. Пока-пока. Вот. Снимаю уже с огорода у себя. Уже другой вид совсем. И солнышко, и полоса красная. Прям видно. Мне хорошо видно. Без телефона. Красная полоса. А здесь телефон не берет его. Ну ничего. Ага, взял. Кто-то куда, куда, куда, куда. Что-то не, не берет. Приблизил, и оно само автоматически уходит. О, приблизил, и само ушло. Да, само уходит. Не держит. Вот видите какая? Еще раз попробую приблизить. О, вот она. Сейчас держится. А то не держалась. Вот видите какая? Это пять часов вечера. Вот термометр. У нас на улице, видите, сегодня 31 мая майя Или июня Дика июня, дека мая Вот солнышко у нас, тепло Хорошо Ясный по уши день Вот Небеса разошлись В тучи поуходили Вот солнышко Хорошо, тепло Всем желаю круголетия, полетия, вселетия, родные. Сейчас пока 10 градусов, но все равно будем перемагать всем родным мои искренние пожелания круголетия, полетия. Я так хочу, и все вы поддерживаете. Лето, лето, лето. Хорошо, тепло. Вот, видите? Тут у нас деревья стоят в ожидании лета. Лето будет. Вот так. Продолжаю на паузу поставила. И вот, видите? Дороги расквашенные, сегодня утром был туман, я снимала. А теперь видите, дороги, лужи, дожди были. Ну, вот, небеса чистые. И солнышко у нас сияет. Вот, солнце сияет. Светло, хорошо. Ой. Так тепло, так хорошо. Даже грязь меня не напрягает. Лучше грязь, чем вот у Миши, Антоша там кидают эту белую мразюку. Так, вот так вот. Вот. Вот тут я уже домой пришла, у мальчишек было они сейчас отдыхают. Упадки легли. Да. Вот видите, сколько много тырну осталось. Но он уже плохой, потому что морозы. А теперь еще вот эти вот туманы. Слякотно и плохо. Так, птицам орехи вот кушают. Птички орешки. Я сейчас разлущиваю, чищу и подкармливаю им. Все, что там не идет нам пищу, пойдет им. Так вот, видите, терновочки сколько. Ну еще солнце. Всем вам, родные мои, люблю, обнимаю, целую вас всех и посылаю вам солнышко. Всем-всем-всем и тепла. И плюс 25 градусов по Цельсию днем. Солнечно. И плюс 18 градусов по Цельсию ночью ясно. Летнюю продолжительность светового дня вам посылаю всем тепла, добра и света, справедливости. Пока-пока. Вот сегодня третьего. У нас ямая. 13-10, и вот уже солнышко. Туман расходится. Ясно, тепло. Сейчас посмотрим, сколько там градусов. На рад... Так, вот уже 5, 5 градусов тепла. Солнышко. Это прелесть просто. Так, ветерок. Не ветерок, даже а какие-то потоки идут. Такие не очень... Это, но ну, ничего. Перетруживаем. Круголетие, полетие включили. Так будет, как мы хотим. Всем радости, тепла, света. Вот солнце. Родные, принимайте, видите, у нас солнышко. И все трудимся над тем, чтобы включились в наших весях. Круголетие, полетие, все летием, С продолжительностью светового дня летним. Температура плюс 25 градусов по Цельсию. Днем солнечная, плюс 18 градусов по Цельсию. Ночью тепло. Вот так вот. Все. Всего хорошего, родные. Пока-пока.